здравствуйте дорогие друзья я обещала вам дать инструкцию на такую аналитическую методику, которая поможет понять наличие глубинного стресса, до да, присутствие глубочайшего стресса в системе, который связан каким-то образом со страхом перед будущим и те обстоятельства в мире, которые пришли каждому, по сути, в какой-то степени землянину, да, в 2020 году, они, конечно, принесли очень много напряжения, которого нам и так хватало. У нас у всех есть какие-то свои обстоятельства, свои воспоминания, свои эмоциональные ситуации с детства, из реальности и здесь и сейчас даже. Но то, что принес с собой 2020 год, да, характеризуется периодом холодной депрессии. Я вам об этом рассказывала. И поэтому хочу посоветовать все-таки каждому, кто об этом слышал и хотел бы э, привести свою систему в баланс да, раз э, как минимум проверить а что же на самом деле на э, сегодняшний день происходит в моей э, многомерной структуре до да, на уровне психики потому что это работа с э, нашим мозгом да и я вам предлагаю такую динамическую медитацию проделать, как Содаршан Крия антистресс. Она очень мощная, она является невероятно эффективной, но при этом очень активной, то есть... Казалось бы, в этой такой простой работе, сейчас вам покажу, как э, себя вести в этой э, медитации, что делать. И э, в целом запущу процесс да, своим примером, и вы сможете на, на основании этого примера э, проделать э, этот э, опыт, получить этот опыт и ощутить, что же на самом деле на здесь и сейчас внутри вашей системы. Прежде чем я покажу, что нужно сделать, хочу вам рассказать о том, как оценить результативность. Итак, следующая у нас стоит задача. Делать достаточно глубокое дыхание. То есть дыхание действительно должно быть активным на уровне вот таком. Не поверхностно, потому что очень многие люди достаточно незаметно поверхностно дышат, и я это знаю, поэтому сразу вас предупреждаю о том, что чтобы ваш опыт получился и был он эффективным, да, результативным и объективным, нужно делать глубокое дыхание что еще нужно сделать? нужно обязательно держать фокус внимания на фразе и соблюдать саму инструкцию да? то есть как бы не убегать мозгами, не улетать за своими мыслями в какие-то свои планы, что я буду делать завтра, они могут приходить, эти мысли, да, если мозг не медитирован, не намедитирован, если у вас нет этого опыта и практики регулярной, да, то, конечно, мысли наскакивают, и они как боксеры, они пытаются как-то штурмом брать этот опыт, да, прекратить этот опыт, потому что, система как будто бы знаете как ящик пандоры выворачивается наизнанку и проявляется то что действительно находится внутри теперь о том что внутри мы в этом опыте способны ощутить все калейдоскопы эмоций, могут приходить разные-разные реакции физического тела. На самом деле это не реакция самого тела, это реакция мозга, но поговорить с нами он может через тело, поэтому... Он как такой саботер, он то уводит, там у нас что-то затекает, здесь у нас что-то заболело, а здесь я вот тоже мне неудобно. И что мы можем сказать, чем больше у вас вот этих таких реакций, отвлека, отвлекающих, куда-то уводящих сознание, Там есть стресс. То есть вот эти зоны такого подергивания, да, вот это зоны напряжения, это синапсы, это просто сеточка, да, вот прямо сетка опыта эмоционального, который как вспышки, да, включается вот в мозге, когда происходит эта дыхательная медитация, да, пранаяма. И просто вот они, они просто так, знаете, как мыльные пузыри, так бульк-бульк-бульк, они лопают и создают этот такой эффект, эффект проявления. Поэтому если у вас такого много, я вам рекомендую с этой медитацией работать каждый день хотя бы дней 40. Если очень много эмоций, очень много проживается, выворачивается прям система, то зевота, то слезы текут, то там сопли текут, или такие, знаете, м -м -м саботеры включаются саботеры внутренние, которые отрицают, которые говорят: прекрати раздражение, да вот прямо отрицание, не хочу этого делать, ничего нет. То есть вот бывают саботеры, это прямо такие мысли навязчивые. Мысль отрицания это не мое, это не для меня. То есть э, это такой, знаете, гнев, уплотненный, уплотненный очень гнев как э, борьба с вот тем, что происходит, да, вот мы как будто бы э, пакуем, пакуем себя в ракушку. Нет, нет, это не со мной происходит, это меня не касается, это где-то вот там, это, это чьё -то, это не мо ⁇ То есть если у вас такие будут вдруг реакции, я вам очень рекомендую работайте с этой медитацией. Э, она э, мега, э, знаете, такая проявляющая Есть э, не так много техник, которые просто буквально за 3 минуты способны показать, что творится в системе, но это к ним относится, и она является антистрессовой. Антистрессовой, и э, ее работа как раз и направлена на диагностику страха, Перед будущим. Давайте я вам расскажу, как ее делать. Так ваша спина обязательно ровная, полностью сидячая позиция. Вы можете сесть в простую позицию. Я сейчас сижу на стуле, но вы можете сложить свои ноги, да, сесть на коврик или кресло в удобную позу, и левая рука складывается в геанмудру это вот соприкосновение большого и указательного пальца, остальные три, они натянуты. И сама рука также натянута, выровнена. Вы ее просто положите да, вот на левую свою ногу, если вы сидите. И что мы делаем? Мы делаем следующим образом. Мы будем правым пальцем правой руки зажимать свою правую ноздрю. И делать следующие манипуляции немножко вот покажу сначала давайте расскажу а потом покажу мы будем зажимать правую ноздрю делать вдох глубокий вдох вниз из живота и даже вот в поднятии в легкие чтобы аж раскрывалась грудная клетка мы зажимаем дыхание то есть мы его задерживаем и своим пупком мы будем делать э, такие колебания, и каждое колебание э, проговариваем внутри себя-хей-гуру! Ва, Ва-хей-гуру. Ва-хей-гуру. На задержке дыхания. У кого сколько хватает вдоха? У меня доходит до 40 с чем-то, например, этих вот Вахей-гуру, Вахей-гуру. И скорость также своя у каждого. Потом, когда уже дыхание не хватает ну то есть воздух закончился, мы зажимаем мизинцем левую ноздрю и выдыхаем правой. И снова зажимаем сразу тут же, вдыхаем и снова вахей-гуру. Рекомендую, ну вы поняли, левая, при этом рука в гьян-мудре, рука натянута. При этом я вас, вам всем рекомендую попробовать 11 минут. Сделайте, вот в своей диагностике сделайте все 11 минут. Не делайте 3, 4, 7, сделайте 11 минут. и Вы увидите реальную картину себя. Вы увидите, что происходит в вашей нервной системе на уровне э, своей структуры. И э, после этого вы сможете при, принимать решение, да, вот, э, что вам с этим делать. Продолж, захотите, продолжите просто сами с этой э, медитацией работать. Поработайте 40 дней, вы увидите совершенно другую свою жизнь. Да, у вас поменяется психика, усилится магнитное поле, уйдут с, э, токсины ума, которые были в системе, у вас растворятся с, э, страхи. А хотите практического опыта сопроводительного, приходите на мои классы я провожу периодически э, такие э, уроки, открытые онлайн-встречи и э, провожу людей через всякие разные чувства и э, программы э, в групповом формате. Но ну, давайте я вам покажу, как выглядит да, хотя бы один цикл э, этой э, медитации, этой медитации. Ну, вы поняли, что я отодвигаюсь, чтобы вам просто было видно. Итак, мы сжимаем гян выравниваем руку. Я просто кладу ее сейчас на стол, но у вас пускай это будет на ноге. Зажимаем правую ноздрю и делаем вдох. Глаза у вас при этом пускай будут закрыты. И вам будет так удобней проговаривать. Ва, хей, гуру, ва. Хей, hey, гуру. Ну, сейчас это задержка дыхания. Я, конечно, немножко потеряла воздух, потому что говорила. Глаза закрыты, и мы на каждое движение животом пупок втянут, пупок расслаблен. Пупок втянут, пупок расслаблен. Ва, хей, гуру. На каждое слово это втянут, расслаблен. Ва, хей, гуру. Ва, хей, гуру. Выдыхаем и вдыхаем. Вдыхаем снова левой, и снова задержка дыхания и дальше по циклу и так 11 минут. Практики, которые хотят глубины, практикуют 30 минут, иногда доводят до двух с половиной часов, но в общем-то, это уже уровень мастеров. Я вам рекомендую попробовать, попробуйте, убедитесь, почувствуйте, получите свой персональный опыт. Не нужно ничему верить, просто проверяйте. И тогда у вас будет формироваться внутреннее доверие, внутренняя доверительная территория к себе, к своему внутреннему мастеру. И вы сможете более спокойно реагировать на весь внешний мир, на его перемены, на его... По, э, трансформации и встраиваться намного легче своей э, нервной системой в эти перемены. С вами была Заверуха Ирина и проект Путь интуиции. Э, делитесь этим видео, если оно э, для вас является ценным. И добро пожаловать на все практику, мероприятия, консультации, которые я провожу. Всего вам хорошего, друзья. Пока-пока.